картофельными драниками вы наверняка прекрасно знакомы а вот слышали ли вы про драники из кабачков принцип приготовления тот же блюдо с совершенно иным вкусом попробуйте приготовить их драники из кабачков это очень нежное и мягкое овощное блюдо которое, несмотря на примитивные ингредиенты и простой способ приготовления обладает очень тонким и необычным вкусом а если удачно поджарить кабачковые драники то они покроются вкуснейшей хрустящей корочкой. Помимо всего прочего, драники из кабачков, это еще и очень легкое блюдо, которое быстро усваивается. Летом, в сезон кабачков, грех хоть разок не приготовить эту вкуснятину. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачок выбирайте молодой, очистите его от кожуры и промойте. Натрите кабачки на крупной терке, оставьте на 10 минут, а затем отожмите выделившийся сок. Добавьте муку и яйцо, посолите и хорошенько перемешайте. Вот тесто для драников из кабачков и готово. Теперь приступает непосредственно к жарке. Вкусняшки, подписавшимся. Выкладывайте тесто на хорошо разогретую сковороду ложкой. Обжаривайте их с каждой стороны по 2-3 минуты, до аппетитной корочки. Готовые драники полейте сметаной и присыпьте рубленой зеленью. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Кабачки 500 грамм, яйцо 1 штука, мюка, 3 столовые ложки, соль, 2 щепотки. Количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Жду вас снова.